Да что же это да. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела у вас? А вы откуда? Скажите, пожалуйста. Я с Россией. Да? Что-то я вам не верю. А, а шо что у вас там висит? висит? Не поняла, что за значок. А похож на нашего ЗСУ хлопца. Какой значок? Какой значок? Ну, вы военнослужащие ЗСУ? Mm -hmm. Наш, вы Не? Нет? Ну, Но... я не понял. что Очки, очки, очки, Шу -шу? очки. А, а, ой, прости, чипят. мой хороший. Сейчас, Ща... ой, твою мать, не нехай пенсию. Твою... Я вас не слышу. У вас голос пропал. Сейчас, Сейчас о, звук появился, пропадает периодически. Mm. Вы, откуда? Откуда? вы откуда? Звук пропал у вас опять же. <свят> <свят> откуда вы, вы хотите? Я говорю, откуда вы? Из какого города? -то? Я с деревни. Я, Я с деревни. Ну с деревни, а область, Я район? Йоксель-Моксель. Под Ижеском, Удмуртия. Под Ижеском, Удмурте. А, все, я поняла. А, а мы и Запорожская области. Понятно. Понятно. Здесь я живу и я. И как? Ну как? Нормально пойдет. Ровно по жизни. Наши, Наши поезда, поезда самые поездатые в мире. поезда. Как я всегда говорю. Ну... Я ж... Наши поезда самые поездатые в мире. Славу свои поезда. А у вас что за поезда? А у вас что за поезда? Поездатые. А вы что, не знали, наши поезда ты поезда? А еще живете в Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну все, пацан, ты попал. Не садь компот не портит суши. Все, Все а ты, ты начудил. Начудил. На <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> вот я тебя расчудила. Вот расчудила, <тас> да? Ну, да что ты смеешься? Вот, вот бабка старая ковырялка. Хох... Хохоль, хохоль, хохоль, расчудила, расчудила тебя. <свят> Значит, <что? свят> Насчет, Насчет всего. всего. Че Насчет всего. Что ты смеешься, всего. улыбка с лица? Не... Или, или всегда улыбаетесь? Да? Даже когда жену залазите тоже с улыбкой, Конечно, да? Только Конечно, жим. только Конечно, только. Жим. Молодец, весь Вес меня. И весь меня. По-моему, я удмуртка внутри. В натуре удмуртка. Чего не делаю все с улыбкой? Чего не делаю все с улыбкой? Ах ты, муж иногда психует, что ж ты, падла, скотина такая, что ж там это самое, разбила. Я брюхиваюсь, говорю, иди не пизды. Кажу, иди не пизды, старая, я сама улыбаюсь, блядь. Последние зубы, два последних. Ладно, братка, сейчас... А звука нет опять. Сейчас. Звук появился. Звук а, появился. У внука день рождения сегодня. Моему Владу 19 лет, он в Донецке, а там бомбесит их. Я за них очень переживаю. Внук у меня и внучка Машенька каждый день в Донецке ебашут, суки-ебани. За них, за Донбасс, за нас, за спецназ, за ребят. За рабочий за класс, за, за <перв graffiti> наших русских, ]huh. за Россию всегда, и за нашего умного Путина, чтобы они, суки, блядь, забнулись, додали блок, блядь. Занука! Не могу, мне живот болит уже. От смеха. Звук пропал. Все, бабку Все, бабушка, хохлушку послушал. У меня живот уже болит от <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> Спасибо, мой золотой. золотой. Юмор Я продолжает жизнь. Давай, Давай, мой золотой. Пока-пока. <сих> <дай сих>